Здравствуйте, друзья, художники-любители. Увидеть не хотите ли? Именно увидеть, потому что говорить не о чем. Это видео лишь хвостик от предыдущего, где был испытан синтетический холст. Этот холст подвергался различным испытаниям. Мочился в воде, поджигался огнем, мялся, выпрямлялся и тому подобное. Для этого рисовались некоторые картинки. Особой живописи тут нет. Но некоторые технологические моменты соблюдались. Например, полная просушка каждого этапа многослойной живописи. Итак, как рисовались эти картинки. В принципе, это как дополнение к предыдущему ролику. Тюльпан за один сеанс, аля ля Прима. Какие колера намешивались и почему так, я даже не запоминал. Цель была положить краски на холст, желательно пастозно. Действительно, рассказывать нечего. Поэтому некоторые комментарии будут текстовые. И показывать тоже, в принципе, нечего. Уж извините. Этот тюльпан намазался за 15-20 минут. Тюльпан многослойной техники. Тут нужно было написать несколько слоев всех полной просушкой. Карандашный рисунок по грунтованному холсту акрилом. Первый сеанс. Первый масляный слой. Имприматура. Краска желтый прозрачный. Этот слой имприматура нужно было просушить. Второй сеанс. Фон еще раз покрывается марсом с желтым прозрачным. Форма тюльпана рисуется белилами, титанами и марсом желтым. этот слой просушивался. Третий сеанс. После просушки краски, слой слегка шлифуется наждачной бумагой, чтобы максимально сгладить красочные мазочки. Можно считать это как межслойная обработка, но этот этюд писался ради эксперимента. Поэтому данная обработка лишь проба, как поведет себя краска на синтетическом холсте под наждачкой. Фон в итоге должен быть очень темным, почти черным. Я мог бы сразу замазать его какой-нибудь темной краской. Только мне нужно было положить как можно больше тончайших слоев до темноты и после увидеть, как они себя будут вести в воде, в огне и так далее. Ну и все таки, чтобы не особо глинять эксперимент, была взята краска ж жженая. Она темнее, чем Марс желтый и еще травяная зеленая. Этими красками закрашивался фон. В правый нижний угол попадала больше травяной зеленой. Стебель, листья, это тоже травяная зеленая краска и в смеси. Декорация на лепестках тюльпана, это кадмик красный светлый. Пока рисуется, как подложка, после будет декорирована листировкой. просушил эти действия. После просушки покрыл картину домарным лаком. Это тоже ради пробы, как ляжет краска на лак, который был положен на синтетический холст. Лак тоже был просушен. Последний сеанс. Так как картина от предыдущего сеанса была покрыта лаком, то и краски разбавлялись тоже лаком. Потому что маслом по лаку уже писать нежелательно тюльпана теперь рисуется уже чистым краплаком красным. Фон еще раз затемняется, но уже полупрозрачной краской вандик коричневый. В итоге получился вот такой этюд цветка тюльпанчика. Вывод сделать затрудняюсь. Повторюсь, рисовались эти два тюльпана лишь для испытания холста, а не для живописи. Тем не менее, сравнить разные техники написания одного и того же объекта никто не запрещает. Односеансовый цветок тюльпан и многослойный. Цветок написан в один сеанс а-ля према. Как бы я ни старался, добиться чистоты, насыщенности и яркости красок не получится. Краски смешивается на палитре между собой. Уже намешанные краски на палитре, еще раз смешиваются между собой на холсте. И самое главное, при высыхании во времени, происходит их химическое и физическое соединение. Значит, они еще раз смешаются между собой. В итоге получаем измененный оттенок, в отличие от первоначально задуманного. Это не значит, что односеансовая живопись хуже или лучше многосеансовой. Все на своем месте. Многослойный тюльпан, конечно, выглядит ярко. Тот же краплак красный ни с какой краской не смешался. Остался в своем чистом виде. Лишь насытил декорацию лепестков цветка. Фон темный и глубокий. Но зато цветок своей яркостью выглядит примерно как карамельные конфеты. Но нельзя сравнивать две разные техники. Это я просто разболтался, чтобы как-то заполнить ролик про никому не нужные этюды. А вот испытание холста из предыдущего ролика было необходимо. Еще одна картинка, которая специально была написана для испытания синтетического холста. Ваза с фруктами. Я не стал выделять эту работу в отдельный ролик, так как работа ну, тоже не особо серьезная. Основная задача ⁇ как ляжет краска на натянутый холст. И как этот холст с масляной живописью в итоге примет домарный лак. Обычный краткосрочный этюд. Синтетический холст для печати, натянутый на подрамник, загрунтованный акриловым грунтом. Ваза везет этой а вот картинки и на ее основе рисовался натюрморт. Фрукты в вазе придумались по ходу. Этюд двухсеансовый. Вначале нужно было создать композицию. Светотень определена заранее по вазе. Свет светится слева направо. Краска Марс желтый прозрачный. После просушки, которая длилась всего один день, приступил к цветному письму. Марсом желтым дорисовал лимон на столе. Вначале почему-то он не пришел мне в голову. Краски на палитре оставались в предыдущих работ. Поэтому большого значения тоже не имеют. Тем не менее, слева направо. Голубая ФЦ, кобальт синий, сиена женая кадмий красный и желтый, белила, титановые. Сиена женая с кобальтом синим. Кобальта по пропорции больше. Замешивается на белилах. Этой смесью красится фон. Самые темные места на вазе. Тоже сиена с голубой ФЦ краской. Темный виноград, та же смесь, только больше сиены, без белил. Яблоки красные, естественные и краска красная. Листья зеленые, краска зеленая. Мандарины оранжевые, краска желтая и оранжевая. Когда рисовал, так и не определился. Это мандарины или апельсины. В данном этюде это совсем не важно. На столе точный лимон. Как его рисовать, посмотрел в интернете. Там много лимонов. Смотрите, все поймете без моих слов. Закончил этот этюд и поставил свою подпись. Когда расписался, сам посмеялся. Этюд ни о чем, подпись шикарна. Вытер ее и скромненько расписался мелким шрифтом в уголочке. После просушки данного этюда покрыл картину лаком. Первый слой лака немного впитался и стал как будто матовым. Второй слой лака после просушки первого стал блестящим. В начале данного ролика я предупредил, что все эти картинки рисовались с целью испытать синтетический холст для печати водными чернилами. Подходит ли он для живописи масляными и акриловыми красками? Ну, все эти испытания показали мне, что да, подходит. Я почувствовал, что краска, особенно первый слой, впитывается сильно в этот холст. Повторюсь, это хорошо, значит великолепное сцепление с поверхностью. Эксперимент показал, что заводской грунт не смывается водой, не соскабливается ножом, не горит и тому подобное. Ну а картину на таком холсте нужно рисовать по обычным правилам многослойной живописи: от тощего к жирному, сначала растворитель, после масла, в завершении лак. И тут ваза с фруктами еще раз меня в этом убедил. Друзья, и как бонус просто под музыку в ускоренном темпе. Покажу, как рисовалась картина девочка ретро. Тут вообще рассказывать нечего. Подмалевок. Марс желтый прозрачный. Письмо. Одна краска. Теоандика красно-коричневая и белил титановый, который я за краску не считаю. И третий сеанс уточнения деталей. В основном белило титановые, светлые места и блики. Смотрите. Вот до такого состояния нарисовал я эту девочку, и когда этот портрет просох, я сделал еще одну маленькую фишку. А именно, на лаке, марсом желтым прозрачным, покрыл всю поверхность, ну как бы состарил ее. В итоге все светлые места стали желтоватыми. Не знаю, может быть я зря это сделал. На этом все. Друзья, всем творческих удач и до новых встреч!